Здравствуйте, друзья! С вами Вика. Самые сложные времена уже позади. Сложные ситуации в мире – это время рождения нестандартных и смелых решений. И я говорю сейчас конкретно, имея в виду мою систему «Новый мир». Название, конечно же, выбрано не случайно, ведь мир интернет-заработка изменился. Многие иностранные сервисы отключили вывод денег на карты и кошельки РФ. Поэтому мне пришлось использовать все свои навыки и опыт, чтобы найти наши аналоги. Но поверьте, оно того стоило. Система Новый ВИР вас не разочарует. Это совершенно новый и незаезженный вид заработка, который сможет дать вам стабильный доход до 240 тысяч в месяц. Он уже прошел тестирование и все остались очень довольны результатами. Эх, что это все себя нахваливаю? Давайте уже поговорим о самой системе. Заработок строится на промокодах. Конечно же, это не простые коды, которые вы ищете в гугле. Это те, которые люди массово покупают. И продавать их будем мы, но на автомате. Для этого у нас будет автоматизированная площадка, на которую мы будем периодически подгружать эти коды. Не бойтесь, вам не нужно будет создавать сайты или регистрировать домены. Как только вы загрузите коды на вашу площадку, она начнет продавать их уже без вашего участия. Вам останется только следить за тем, чтобы коды не кончались. Конечно же, я расскажу, откуда эти коды брать. Этому я посвятила целых два урока, так что информации и вариантов у вас будет много. У меня большой опыт в работе с учениками, и я понимаю, что многие из вас заходят в такую тему впервые. Поэтому я делала уроки максимально понятными. Будь вы новичком или пенсионером, вы легко разберетесь. А если что-то будет непонятно, я всегда на связи и смогу вам помочь. А я, как всегда, желаю вам самого лучшего и надеюсь увидеть вас среди моих учеников. Ваша Вика Самойлова